Здравствуйте, друзья! Сегодня посмотрим на красоту современного зодчества. Это церковь царственных страстотерпцев. Всегда проезжая мимо нее, меня завораживает деревянная крыша из теса. Церковь имеет три здания. Воскресно-приходская школа, колокольня и сама церковь, где проходят службы. Она была построена в 2006 году в одном из живописных уголков Южного Урала рядом с озером Тургаяк. Пола покрыты лемехом. Лемех и тез сделаны из лиственницы. На церкви на каждой доске по краям есть желобки. На колокольне и школе желобки сделаны по центру тесы. На этом кадре хорошо видно, что нижний слой теса имеет другое сечение и верхний слой прибит шиферными гвоздями. На северной стороне крыш местами растет тонкий слой мха, тогда как с южной тес имеет серый цвет и мох отсутствует. Рядом построен храм Архангела Михаила, в нем еще ведутся работы по росписи стен. Местная религиозная организация города МИАС, епархия РПЦ, строит храм великомученика и целителя Пантелеимона возле центральной городской больницы и собирает средства на иконостас. Ссылка на помощь в описании. Есть договоренность попасть на чердак и посмотреть крышу изнутри. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и я всегда жду новых комментариев. До новых встреч!